Второй фрагмент решения задачи четвертой по динамике, относительное движение точки. Мы разбираемся, что нам дано и что требуется найти. Итак, шарик, который является нашей точкой, перемещается по цилиндрическому каналу движущегося тела А. Вот значит, у нас канал, это тело А. Вот у нас шарик, точка М, он движется по этому каналу. Найти уравнение относительно движения этого шарика, то есть зависимость x от времени, приняв за начало отчета точку О. Вот точка О, точка крепления этого канала к этому стержню. Итак, сразу разберемся, где у нас относительно абсолютное переносное движение вот в этом движении. Ну, одна система отчета, то есть ясно связана у нас с чем с этим каналом. С этим каналом. То есть, в этом канале шарик под действием этой пружины что делает? Совершает колебания какие-то. Это относительное движение. Но мы рассматриваем движение шарика не только относительно этой, этого канала. Но мы еще рассматриваем вот со стороны внешнего наблюдателя. То есть, который наблюдает со всей этой системой. А в этой системе что еще происходит? Вот это тело А, что совершает вращение вот с этой угловой скоростью омега оно вращается вокруг вот этой вертикальной оси Z1. Это у нас система, связанная вот с этим неподвижным наблюдателем, который находится на Земле, является абсолютная система. Ну и, наконец, движение вот этой системы, в данном случае системы, связанной с каналом относительно этой неподвижной, является переносным движением. То есть, ну, например, давайте для примера мы рассмотрим здесь... Давайте здесь это все-таки пример. То есть, что у нас происходит? Относительное движение у нас какое? Относительное движение у нас происходит вот в этом цилиндрическом канале. Из-за вот этой пружины, вот, допустим, в какой-то момент времени находится здесь. Из-за действия пружины, значит, что происходит с шариком. Он деформирует эту пружину и соответственно совершает какие-то колебания. То есть его траектория, вот этот отрезок прямой линии. Если бы цилиндрический канал не двигался, движение было бы вот таким. То есть по вот этому отрезку. Естественно, по всем законам гармонического движения. То есть вот в этот момент, когда он достигает крайних точек, скорость превращается в ноль, зато ускорение максимально направлено в другую сторону, он начинает двигаться обратно, достигает максимальной скорости ускорение превращается в ноль и опять вот он по инерции проскакивает это положение достигает вот этого крайнего здесь скорость ну и так далее вот это у нас колебание точки М в относительном движении напишем МР что происходит в переносном движении в переносном движении у нас вот здесь фигурирует повторяю вот эта ось Z1 абсолютной система как бы системы карты. Абсолютная система отчета. Значит, в этой, в этой системе отчета вот это тело совершает что? Вращение. То есть, вот вокруг этой оси, там у нас дуговой стрелкой. Давайте я изображу по правилу правой руки. Значит, что? Большой палец направлен вверх. Значит, дуговая стрелка направлена. То есть, вот у нас вектор омега-е. То есть, вот это наше переносное движение. Вот это тело за счет вот тех штанг, которые были изображены, оно совершает, что у нас, вот такое движение. То есть, каждая точка описывает вот такую окружность. Что происходит с точкой М? Значит, вот это у нас, если бы она находилась здесь, значит, в каждый момент МЕ представляло бы из себя, что движение точки МЕ, вот такую, соответственно, где она находится, вот там и вращается. Вместе это абсолютное движение точки. Что из себя будет представлять? Вот, допустим, это ось Z1. Вот это, допустим, нижняя точка MA. Абсолютное движение. Что оно будет представлять? Оно будет представлять следующее. Вот давайте нарисуем вот этот раствор конуса. Вот так как-то, да? Значит, вот начиная отсюда, начинает по такой спирали, раскрываясь, двигаться, достигает вот этой максимальной точки и начинает что делать отсюда? Начинает уже сужаться и так далее. То есть, вот так достигает опять нижней точки и опять начинает подниматься. Это при условии, конечно, я говорю, отсутствия сопротивления. Если где-то силы сопротивления будут присутствовать, задача, то может быть сила сопротивления уравновесит, что сила упругости пружины, и прекратится какое? Относительное движение. Точка замрет в данном положении на штанге. И, соответственно, она будет просто вращаться по окружности. Ну вот, как-то так выглядят, значит, эти движения. Повторяю, законы, которыми связаны кинематические характеристики, даются вот в этих формулах, раскрываются. Вот, например, я показал уже направление вектора Омега-Е. Естественно, направление скорости vr, как у нас направлено, по вот этой наклонной цилиндрической трубе. То есть, оно направлено, если движется туда, то скорость vr направлена туда, по этой оси. Если движется обратно, значит скорость ВР направлена, соответственно, обратно. И... Вот это то, что нам понадобится. Кстати говоря, сразу напомню, что здесь при решении задачи нам понадобится еще сила инерции. Напомню, что сила инерции – это какая у нас сила? Это сила сила инерции. Точки это равняется что? Минус ма точки. То есть, если точка, материальная точка массы м движется с ускорением а... То мы можем считать, что на нее действует фиктивная сила инерции, какая равная что массе точки умножить на ее ускорение, но в противоположном направлении. То есть вектор силы инерции всегда противоположен вектору ускорения точки А. То есть сила инерции всегда что, антипараллельно ускорению А. Итак. Ну что ж, начнем. Тогда рассматривать, что нам дано в этой задачке. В этой задачке нам дано следующее. А, да, и что же нам надо найти? Найти уравнение относительно движения этого шарика. То есть, вот это движение по прямой линии, с которой совершается, нам надо найти его в зависимости от времени. Координаты Х. Ось Х, вы видите, здесь направлена, ну, естественно, вдоль прямой, по которой движется. Второе, это именно относительное движение. Оси Y и Z. Для чего они нам? Ага, вот для этого. Ну, смотрим дальше. Итак, извините. Тело у нас равномерно а вращается. Мы это уже рассмотрели в нашем варианте. Вот оно вращается вокруг оси Z1. Ось вращения вертикально. В некоторых вариантах там происходит другое движение. Обратите внимание, причем, обратите внимание, поступательно То есть, вполне возможно, кориолисовое ускорение там будет равно нулю. Но если не присутствует никаких других там видов движения, то есть если нет вращательного движения. Дальше что нам требуется? Вот то, что мы значит найти координату x и давление шарика на стенку. Вот чтобы определить давление шарика на стенку, вот нам и понадобились вот эти две оси. То есть, если нам вот, требовалось определить только вот это, то есть уравнение движения x и координату в какой-то момент t равна t1, нам вполне было бы достаточно только эту усводить. Но чтобы определить давление шарика, нам понадобится, конечно, рассматривать и плоскость, которая перпендикулярна оси Х. То есть пересекает канал. Сечение поперечного канала нам придется рассматривать, потому что именно в нем действует сила давления канала на шарик. Ну, соответственно, и равна ей, но противоположно направленная, какая сила давления шарика на канал. Задание принято следующее обозначение. Масса шарика, угловая скорость, коэффициент жесткости пружины c, L0 длина недеформированной пружины, F коэффициент трения скольжения, то, что я сказал, сила сопротивления x 0 и v 0 начальная координата и проекция начальной скорости на ось x 0 да. Соответственно, угол альфа, где он у нас обозначен, альфа? Равен 30 градусам Цельсия. Я не вижу этого. А, вот он у нас, угол Альфа. Это угол между вертикалью и каналом. Омега. Вращение. Масса шарика. Радиус. Вот этот радиус. Х 0 Это вот начальное положение. Начальная скорость в относительном движении, напоминаю. Жесткость пружины. Л нулевое. Недеформированное состояние пружины. И R. А что такое? А, извиняюсь, это вот R, а это было Tau. То есть T равно, скорее всего, это то, что обозначается T1. Может, другого времени тут написано T1, а тут Tau, скорее всего, все-таки речь идет о, конечно, T1. Вот здесь 0,2 секунды. Итак, ну нам понятно, значит, что нужно найти. Уравнение движения, в чем потом в какой-то конкретный момент надо подставить и найти значение x1. И давление шарика на стенку канала при в этот же момент времени. Ну что ж, задание ясно, данные нам ясны. Давайте запишем это все и что у нас получится в результате. Итак, дано. Ну, конечно, нам дан рисунок 1. В чем там что нам важно? Давайте сразу изобразим, значит, это вот ось вращения, вот это расстояние r, вот это, наше. это наш угол альфа, это наш шарик m, это вот наша ось x. Значит, это я все нарисовал в плоскости. Соответственно, Y и Z у нас будут перпендикулярны плоскости. Ну, Z, Y и Z связаны с осью X. Здесь у нас, соответственно, Z1. ну X и Y, соответственно, тоже как-то произвольно мы можем направить. Вот так, например, и так. Сейчас это нам не важно. Что нам еще здесь понадобится? данные задачи так альфа равняется 30 градусов далее у нас идет омега то есть вот это переносное у нас и радиан в секунду что у нас дальше масса тела. Масса точки, извиняюсь, 1 сотая килограмма. Тау, ну, то же самое, задача это Т1, обозначение 0,2 секунды. Х нулевое равняется 0,3, то есть 30 сантиметров. Х нулевое штрих равняется начальная скорость 2 метра секунду что нам еще дано жесткость пружины 1 ньютон на метр достаточно слабая пружинка ну и тело не очень большое 10 граммов Начальное не деформированное состояние пружины у нас равно что 02 метра что там еще радиус вот этот за точка о радиус равен вот этот радиус вращение крепления цилиндрического канала равен тоже 0,2 метра. Ну, Во-первых, что мы можем посмотреть здесь? Недеформированная пружина 0,2 метра, а начальное положение точки 0,3. То есть, вот здесь у нас состояние недеформированной пружины L0. Соответственно, на... дальше на 10 сантиметров растянута точка N. То есть, сила упругости, если что, будет действовать вот сюда, например, можно сказать начальный момент. И так далее. Ну вот, данные задачи. Вот что нам дано. Что нам нужно найти. Мы тоже уже определились. То есть, вот эти две базовых вещи мы сделали. Нам нужно найти уравнение относительного движения x от t. Повторяю, в общем случае уравнение движения это, конечно, радиус вектора, зависимость радиуса вектора от времени. Но у нас... Поскольку движение прямолинейное, относительное, достаточно просто направить вдоль нее одну из осей, в данном случае X, и искать только уравнение этой проекции. Далее, что нам нужно найти? Нам нужно найти X в момент T1, то есть где будет находиться в этот момент точка M, и нам нужно найти силу давления N в момент T1. Давление шарика на стенку канала. Ну, я зря, наверное, написал N. следил вот... за решением здесь. Поэтому лучше было бы, наверное, обозначить как-нибудь буквой P. Ну, ладно, это вопрос обозначения. Итак, давайте в следующем фрагменте мы приступим к решению задачи.